Я хорошо помню свою жизнь. Однако, некоторые воспоминания стоит рассмотреть подробнее. Что мне доказывается, кто вы? Ну, как бы так тебе сказать? А, меня не обманешь, мастер? Что с